Залаживаем новую ферму Навозик для нашего червячка Как видим мы Растем, расширяемся С Божьей помощью Так как мы с вами видим Горит Весь наш навоз. Вот сколько уже сгорело. Вот дальше горит. Потушить его нереально, потому что он так как торф, безусловно много соломы, сена. Здравствуйте, дамы и господа. Видим мы с вами, что подожгли нам навоз на ферме. Значит, вот это вот идет первое место возгорания. Рабочие видели, как приехало два человека на машине без номеров в маске. Подожгли навоз, облили бензином. Получается раз, очаг возгорания второй очаг возгорания, ну и вот третий. Потом, естественно, мы это все дело тушили. Слава Богу, потушили, но предварительно хочу передать большой привет ребятам из Киева, которые за три дня до пожара приезжали. Хотели на халяву узнать много информации. Я им показал часть своего хозяйства, часть своего оборудования. Ребят, ну ничего страшного. Спасибо. Вы мне подсказали, как мне дальше, в каком направлении идти. Иду, оказывается, я более чем в правильном направлении. Спасибо вам большое. Теперь будет у нас все немножко по-другому. Будет и система безопасности пожаротушения. И также будет у нас лучшая система охраны. Все, ребята, было основано... Ваш разговор был основан на жидком биогумусе, на гумате. Вы остались разговором недовольны. Ну а по результатам анализа вы были очень довольны. Ну, вот что произошло на третий день после вашего приезда. Всем спасибо большое за внимание. Мы на этом не останавливаемся. Продолжаем работать. Тем более движемся в правильном направлении. Всем спасибо, до скорых встреч, ждите новых роликов, скоро выложу очень интересную информацию по мусу, по червью. Ну, а тем не менее я не расстраиваюсь, это один шаг к успеху, даже он горький шаг, Ну, тем не менее, всем спасибо большое за внимание, смотрите ребята внимательно, чтобы вам так тоже навоз не полили, подожгли весь наш навоз на новой ферме видим вот одно место зажигания второе и вон третье три места зажигания ребята приехали подпалили бензином облили рабочие видели ну, мы быстренько его потушили как я вам говорил это сделали уже завистники из киева ребята ну ничего страшного мы не расстраиваемся мы еще еще навоз у нас есть ферма работает и будет работать вот привезли нам навоз высыпают каждый день вот такой вот процепчик где-то около двух тонн в процепе свежего навоза нам привозят очень неприятно был тот момент что нам подожгли бензином и было очень неприятно то что ребята приехали за советом, за помощью. А в итоге оказалось то, что они взяли и нам подошли навоз. Ну, ничего страшного. Спасибо, ребята. Теперь мы будем знать, как